Привет, я Борис, и я гей. Сейчас я об этом говорю абсолютно свободно и открыто, и я горжусь тем, что я гей. Конечно, в моей жизни всегда, не всегда было все так хорошо, как сейчас. Были трудности, связанные с каминг родителям, трудности с познанием самого себя. Были моменты, когда друзья отворачивались, когда узнавали, что я гей. Было не всегда очень приятно, было больно, было обидно но я продолжал идти вперед, и я продолжал верить в то, что все будет хорошо. Сейчас могу сказать с уверенностью, что я счастлив. У меня есть любимая работа, у меня есть любимый человек. Мои родители понимают и принимают меня таким, какой я есть, и меня окружают друзья, которые в любую минуту могут понять меня, принять и оказать мне помощь, когда мне это нужно. Что бы хотелось сказать: никогда не отчаивайтесь. Каждый человек сам Создает свою историю и украшает ее красивыми, незабываемыми событиями. Самое главное иметь цель, стремиться к ней и быть уверенным, что вы ее достигнете. Никогда не сомневайтесь в том, кто вы есть и зачем вы есть на этом свете. Вы нужны, вас хотят и вас всегда поддержат.